Я вас приветствую, дамы и господа, меня зовут Леонид, и вы вновь попали на канал Таунспейру Гейминг. И мы продолжаем проходить Дайлай 2, стою Human на высокой сложности. Что ж, в прошлый раз мы исследовали изолятор ВГМ. Но сейчас, сейчас, я бы хотел поуполнять какую-нибудь побочку, потому что побочек очень и очень много. Но для начала, для начала... Не, ты чё, ты чё? я не не я просто долбаю. <coughs> так, я думал что-то улучшить, но, к сожалению, на лекарство у меня опять не хватает трофеев. Это очень-очень плохо. Погодите, стоп. А что за дело? По... Стоп. Требуется 6, а у меня 5 только, да? Это плохо, это очень плохо. А, значит, куплю ресурсы. Почему бы и нет? Все. Все, что хотел, я сделал, да. И Даже можно хуй продать хуй ценные вещи. Все, теперь точно все. Давайте возьмем побочку, например... И вот как у, меня у этого помню, кто чертика. Кто я с радостью с тобой Чем-то озабочен? Смотри, Урбан, твой любопытный друг вернулся. Работу нашел? Пока не везет. Здесь нужно не везение, а характер. Как у тебя? смело. Ладно, чего жаждет твоя голодная душа? Денег. Ладно, можно информации. Такой, как ты, должен много знать. Что ж, не буду это отрицать. Может, кто-то нашептал тебе, что случилось с Лукасом? Знаешь, я слышал, что в городе появился пилигрим Любопытный Сует нос чужие дела Путается под ногами Очень похож на тебя Не может быть совпадением Может, может Я в них не верю Так ты знаешь что-нибудь о смерти Лукаса? Это дорогая информация Тебе не по карману Давай я отработаю а, Ну отработаем, значит выбираем работу есть работа для меня? Отдай режима секретарю, и мы с тобой свяжемся Да, хорош Я не шучу да. Ведешь себя, будто ты тут хозяин Это чертовски смело О, ха -ха -ха. Люблю таких людей Или лучше сказать, пилигримов Ладно, у меня есть небольшое задание для такого крутого парня Справишься с ним, и мы увидим, чего ты стоишь что нужно делать? Пустяк. Найти парня, который опоздал с доставкой моего заказа. Он несколько дней не выходит на связь. Возможно, прячется от меня. Обычно он не заставляет меня ждать, как и остальные. Кто он? Хуберт. Мы зовем его О, Наш Хуберт. старый добрый Узнаю знакомый. Его. Подходящее прозвище. Узнай, что с ним случилось на этот раз. Хорошо. Я вернусь, когда с ним поговорю. Он живет в самом высоком здании на окраине тринити Корт у Базара в шу Мимо не пройдешь, но вот как его найти, уже другая история. Другая история, а что ты имеешь в виду, а? Зачем? Хуби не просто скупщик краденого, он делает деньги на всем и прячется от половины города. Хуберт Параноик живет как крыса в лабиринте ради безопасности. Нужно будет забраться наверх и найти один из его тайных ходов. Ну ладно, разберемся. Я справлюсь. Да без Б вообще, все будет идеально. Сайонара. И он поймет, что ты от меня. Сайонара. Понял. А, окей, надеюсь, я этот пароль запомню. <coughs> Второй раз игра заставляет что-то запоминать. Так, дело за тобой. Задание второго ранга. Ой, надеюсь, от нас Хуби не будет убегать, как э, при сюжетном квесте. А то тогда... Тогда трешак чё. Потому что я опять гнаться за ним вообще не хочу. <как> что ж, 100 метров до цели. Окей. И тут у нас до довольно-таки подходящий маршрут. Так что спокойно доберемся. Ой, ты чё тут поюса чепушила время умирать все готов отлично необычный трофей зараженного получаем и получаем образцы мутантов которые я до сих пор не понимаю зачем нам нужны в принципе так мы уже в каком-то жилом доме но как раз здесь можно кстати заутаться а что за фигня почему мы видим следы <laughs> сквозь текстуры точнее сквозь стены что за фигня это как-то совсем по-читерски но я уже умалчиваю о том что мы в принципе всякие объекты для лута можем увидеть сквозь стены Ну ладно подумаешь Ну ничего страшного мы непровередливы, мы не будем э, ругаться на то, что у нас э, тут э, реализма не хватает. Так, умирай, умирай. Как раз был такой дикий чувачок. Кстати, а лута там много, да? Эм, ладно, я хз как в ту квартиру проникнуть. Так что черт с ним, идем просто наверх. Все, верхний этаж, вот наши следы. Вот, вот так, вот. Все, ребят, время умирать. Умерли. Вот и молодцы. Правильно сделали. Блин, я все-таки понимаю, что помимо оттечки надо вкачивать, в принципе, еще... А модификации на оружие Потому что тот уровень Что у меня сейчас Уровень модификации Это в принципе вообще абсосная тема То есть типа Эффекты накладываются очень-очень плохо И урон в принципе Такой маленький в оружие, <coughs> Хотя урон зависит не от модов Для оружия А от того какой в принципе ранку оружия и ранку персонажа соответственно а у нас пока что у ну, тут скоро будет третий да в общем придется попрокачаться нормально так и насобирать ресурсы и прочее прочее прочее потому что сейчас это ну как-то <клес> если этим уж всем и заниматься то уж тогда вне видео а раз видео, то выполняем квесты. Потому что квесты бывают все равно какие-то интересные. О-о-о-о. Понятно. Нужно лезть наверх. А здесь у нас что, дверь какая-то? А что так много зомби в, в доме, а? Ребят, а что вы не пошли кушать, а? У меня есть там граната или что-то такое. О, с четыре могу бросить. Ой. Блядь, что я сделал? Я хотел подобрать взрывчатку, пиздец. Блядь. Ой, блядь. Ой, дурачок. Идите нахуй, блядь. Ты, бля, как тут появился, че, че, че за пиздец, а? Блядь. Что-то не так пошло. Вот прямо, прям, мягко говоря, не так. Ладно, у меня есть мина, да? Давайте мину бросим, тогда уж. Сейчас главное аккуратно с этой взрывчаткой сей. Ай! Блять! Блять! Пиздец. Сейчас ко мне все черти прибегут с города. Ух, да, трэш, короче. все сдохли все а? все сдохли ну и молодцы Ой, боже что-то вообще все пошло не по плану я просто получается c4 потратил в никуда то есть себя подорвал и пришлось крафтить мины жесть короче со взрывчаткой надо очень аккуратно прям играться иначе Иначе все очень и очень плохо. Так, Юби, ты здесь, а? Застрялец. О. Вали из моего дома. Не, не, не, нам нужно с тобой побазарить. Как ты нашел мой тайный проход? Вот это тайный проход. Предполагалось, что он будет таким, но тебе не повезло, приятель. Я все еще ничего ни о чем не знаю. Меня прислал Лавкач. Лавкач? Что? Он велел мне сказать Саянара. Вспоминаешь? Ладно, чат. С этого нужно было начинать. Лавкач ждет свой заказ. Ха, еще бы. Видишь, это сломанная нога. Вот почему у меня нет того, что нужно Лавкачу. Тебе помочь? Не. Стой. Не возвращайся к нему. Он узнает, что я провалил дело, и мне крышка. А что мне ему сказать? Неважно, ему плевать. Он подумает, что я пытаюсь его наколоть. Эй, ты можешь сходить туда за меня? Осмотри складно-подземной парковке на улице Святого Иосифа. Перелезть через ограду прямо перед массажным салоном, войди в здание и спустись по лифтовой шахте. Не тараторь, помедленнее. Сначала скажи, что мне искать, раз уж тебе нужна помощь. Контейнеры ВГМ, если верить слухам, дошедшим до ловкача. Там была военная база. Созданная в первые дни после вспышки. А там, где военные, обычно всегда целая куча припасов. Каких припасов? Я не знаю, но обычно это хорошие вещи, изготовленные до эпидемии. Военным всегда доставалось самое лучшее: лекарство, выпивка, все что угодно. Ха, неудивительно, что Лавкач так хочет это заполучить. Да. Вот еще что. Возьми эти петарды и попробуй, ладно? О, о, отлично, великолепно. Это стало бы большим успехом для всех нас, но, но сейчас я выбыл из гонки. Буквально. Ну, ты, конечно, реально рукожоп, как так вышла, что с твоей ногой? Наткнулся на бандитов по дороге туда. Еле ноги унес. Если ты это не сделаешь, лавкач меня кончит. Так, а что можешь вообще сказать, в принципе, про базу, а? Значит, это военная база? Да. После начала эпидемии они появились по всему городу. На базе есть помещения для военных и для штатских. У военных попадаются хорошие вещи. У штатских обычно больше зараженных, чем добычи. Ищи вход для военных и не промахнешься. Когда окажешься внутри, будь осторожен. Попасть на склад не так-то просто. Обычно там установлены генераторы. Найди их, чтобы включить ультрафиолет. Ха, он поможет тебе справиться с кусаками, что внутри. Ну и последний вопрос, а почему ты в принципе работаешь на ловкача? Зачем ты с ним работаешь? Ты серьезно? По той же причине, что и ты. Надо что-то делать, чтобы выжить. Он дает наводку, где искать вещи, а уже я иду туда. Если я нахожу хорошие вещи, я получаю свою долю. Мельчайшие. Крохи. Ты же знаешь таких, как Лавкач. Этого едва хватает на жизнь, но думаю, это лучше, чем ничего. Хуже всего, когда след ложный. Тогда хрен я что получаю. Такое не раз случалось. На Ловкачу все похрен. У него много таких ребят, как я. Ну ладно, тогда в путь. Понял. Вернусь как смогу. Спасибо. Помогая мне, ты спасаешь мою задницу, приятель. Теперь иди. Большинство зараженных уже отправились на охоту. Спасибо за совет Да, совет, который мы, в принципе, и так знаем Не могу сказать, что, я в что по ночам, но поспеши, а? э, в принципе, лучше всего лутаться, да Именно по ночам Ну все, 135 метров, добежим как-то, я думаю Уии! О, мы смогли перепрыгнуть кое-как, да? Так, а что здесь делать? Здесь лучше безопасным путем перейти. На другую крышу, да. О, 40 метров, серьезно? Это, это ведь отлично. О, кстати, у нас здесь есть э, укрытие. Но сейчас как раз активируем это убежище. Так, убежище ночного бегуна. Все, чиним генератор. Давай, чинись, чинись, чинись, чинись. Все, отлично. Так, мне все-таки интересно, а где ингибитор у нас? А? Где-то был ведь, да, ингибитор. Даже интересно, где. Так, здесь мы отходим, да, уже? Получается, что это внизу где-то, а? Ладно, медресурсы пропускать нельзя тоже. Их мы забираем. Я, кстати, вот реально сейчас без понятия, как лучше всего э -э спуститься вниз, чтобы безопасным... Образом, наверное, проникнуть в здание. Потому что мне именно кажется, что у нас все-таки где-то там ингибитор. Либо там. А все-таки здесь, да, где-то? Ой-ой-ой. А, вот он где. О, отлично, отлично Великолепно, все-таки Контейнер буквально рядом Буквально по пути Это очень сильно радует Так Давай-давай, открывай ящичек Молодец, забираем снарягу О, даже гранатки у нас есть Армейская аптечка даже Усилитель иммунитета Антикварный молот, ого, оу, май. Все, ингибитор забираем и даже прокачиваем ловкость. Ох, oh yes. Так, что мы можем теперь купить? А например, прыжок через врага. Можно взять ускорение. Можно взять двойной прыжок. А можно взять мягкое приземление. Неуловимого бегуна можно взять. Я выберу прыжок через врага. А почему бы и нет, а? А кто запрещает? Крушение. О, мне это нравится. Вот это бы я взял. Вот, я покупаю. Все. Все, великолепно. Если что, теперь мы можем просто убивать я врагов сверху. сверху. Ладно, сейчас поможем, товарищу. 40 метров буквально, да? О, о, о, как удобно, о, как удобно. Жесть, а что тут так сложно, а? Уэффак uh, я we'll возьму uh -huh. Так, вот бы были какие-то шипы Здесь, я не знаю А то как-то ну совсем все плохо Да я пытаюсь разобраться Погоди, погоди, погоди Мне нужно нормальное лекарство Сейчас, секунду Где? Вот, армейская аптечка, по-моему, она будет намного лучше Сейчас, все, один зомбарь остался Да погоди ты мне мешают тут все равно зомби 10 секунд 10 секунд боже боже быстрее быстрее быстрее быстрее быстрее быстрее 5 4 3 2 1 болевать похуй есть успели не все таки мне нужно оружие получше Потому что это вообще какой-то ужас Чел, я думал, я тебе так быстренько помогу, но ты просто ужас какой-то здесь устроил. Это все из-за тебя. Почему из-за тебя здесь так много зараженных, а? Как тебе вообще не стыдно? Блин, а, а забраться наверх как? Там ведь есть что облутать, да? Конечно, есть. Я надеюсь, мне хотя бы чел даст нормальную награду. А то как-то, ну, да. А... Все, давай награду. Алло. Чел, ты. Ты, блин, издеваешься? Подойди к забору, а. Пиздец. Сейчас я нахуй все это вырублю. Ты хочешь мне отдать награду или нет, а, скотина? Блять, да пошел ты нахуй, короче, е... только говнарь ебаный, блядь. Уеба! Просто уеба, вот буквально. О, о! Великолепно. Великолепно. Мне так нравится убивать зомбарей. Особенно этих крикунов поганых. Ай-яй-яй, ай, ай Блять, мне выносливости не хватает, как всегда. Быстрее-быстрее восстанавливаю выносливость. Восстанавливаю выносливость. Восстанавливаю выносливость. О, сука. Ладно, вот так. Вот так нормально. Да. Идеально. Нельзя использовать неподалеку враги. Вы серьезно? Вы реально серьезно? Жесть. Теперь только боевой парк Разве что использовать. Блядь, от ебы, СПЖ. <desafieux> а -а -а... Так, вонючая труба. О, вот это куда лучше, реально. О, бля, пиздец. Повезло, так повезло. Все, открываем. Что у нас здесь... Так у нас уже здесь кто-то есть, адыков. да? Кто ты? Помощь нужна? Мы в порядке, спасибо. Что случилось? До нас дошли. слухи об этом гараже. Мы решили, что это будет легкая прогулка, но ошиблись, идиоты. Эй, зато мы забрались достаточно далеко, чтобы запустить старый военный генератор и зажечь Уфешки. А потом что? Там внизу на подземной парковке хуево тучи зараженных. А, чудом выбрались оттуда, а по пути наверх на Джонаса обрушилась часть стены. Вы не против, если я попробую? Лучше забудь, не стоит оно того, чтобы ты кончил, как я, или даже хуже. Да, но я обещал попробовать. Вот, возьми. Если не погибнешь, они тебе пригодятся. Мы туда точно не вернемся. По крайней мере, этой дорогой а, спасибо Слышишь эти звуки снизу? Этот вой Ага, будто павлины хором халилуйя поют Это крикуны Сами не нападают, но их вой привлекает других Думаешь, Так, ты... надеюсь, что Когда я буду выбираться, эти Пацанчики мне никакую Засаду не устроят Я очень на это надеюсь так, возьмем вот это, наверное. А в качестве этого все-таки... Ладно, это я пока ставлю, а вот это я заменю на это, да. Так. Реально, вот видите, как долго хил происходит обычной аптечкой? Это очень плохо. Так, отключать генератор мы, конечно, не будем. Это это тоже не хочу брать. Эм... <sharp> Так, возьмем приманку, если что. А вообще лучше гу... этот Гульден взять, да. Жесть. 4, 53. А все-таки скоро утро у нас наступит. Это плохо. Так, самое главное, это Крикуна прибить. Блять, Сучка. Блядь, а отъебыта с пиздец. Устука, реально весь стелс вообще испортился. Блядь. А выносица все-таки не хватает. Так, самое легкое, наверное, будет все-таки это чисто бегом как-то пройти эту локацию, эту миссию, в принципе. И залутаться заодно. Ну ладно, попробуем тогда. Хоть как-то. Идите отсюда. Идите отсюда. Ой, блядь, я хз, это было? Но это было смешно. Блядь, ёбаные кусаки. О, мы этого убили? Отлично. Великолепно, я бы даже сказал. Не, ну тут только, наверное, разве что использовать эти э, э, приманки все-таки. Так, быстро-быстро забираем. Забираем все, что можем. Ой, блядь. Быстрее-быстрее, хилься, хилься, идон, хилься. Бля. Так, этому Ножички <смех> Ножички. Ножи, короче, ему въебало. Хотя, реально, от ножей как-то проку нет. Разве что их используют только для стелса. И все. Не, ну, слушайте, сумок тут как-то много, а лута интересного мало. Почти, почти, почти. Пух, блядь. Может, реально, зачем я тогда лутаю эти рюкзаки? Мне кажется, это бессмысленное занятие. Потому что я получаю какие-то сплошные консервные банки, тряпки. Не, ну типа они как бы тоже нужны, я не отрицаю, но все равно. Так, если так пойдем, то что будет интересно, а? Вот будет Гульден. И еще Гульден. И еще. Так, а тут у нас заперто, да? Значит, идем другим путем. не не не не не не не Повернись, пожалуйста, повернись, пожалуйста, повернись, пожалуйста. Да что за хуйня, блядь? Ты идиот. Почему ты повернулся не туда, куда надо было? Аа... А, Как будто все настроено против меня, то вот это событие с э, выжившим, которому надо помочь. То и этот стелс, который провалился. Бля, еще эти до меня дошли, твари. Это вообще ужас какой-то. Так, что у нас э, по медицине? Ну, по медицине, ну такое. Так, используй нож, используй нож. Отлично. Ой, блядь, скоро утро. Тем 45, это очень плохо. Это, это мега плохо, я бы сказал. а ты бы ой бля ой блять сейчас здесь будет очень очень плохо Та-та-та-та-та-та. Ладно, у меня есть хотя бы метательный нож, если что. И здесь есть столы. Блять. Не, боевой паркур все-таки тема. Все, минус. Какой-то веки. Блять, это, конечно, вообще ужас какой-то. Мне даже кажется, что здесь по луту ничего интересного да и не будет. Ладно, за исключением нескольких там сундучков и все. Вот сейчас этот контейнер откроем. Открываем. Открыли. Великолепно, что это у нас сухой паек и легкие треники. Вау. Так, так, так, так. Блин, у меня реально... Как там? Синдром Плюшкина. Челика, который любит э, все, типа, использовать. Не все использовать, я как-то... Подбирать всякий хлам и прочее, прочее, прочее. Хранить, короче, дофига фигни. Дофига фигни. Звучит отлично. Звучит гениально, я считаю. Так, грибов, к счастью, у меня пока что достаточный запас. Это прям не может не радовать на самом-то деле. Подойди, пожалуйста, поближе. О. Кажется, это и есть тот военный склад, о котором говорили. Нужно осмотреться. Ну, сейчас все контейнеры выщим. Уверен, там точно будет отличный такой Лусенский. Так, так, так. Быстрее, быстрее. Ой-ой-ой. Вот ты чертила. Погнался за мной, получается, да? Убегаем, убегаем, убегаем. О, это что? Здесь можно протиснуться, или мне кажется? Да, мне кажется. Но вот здесь точно можно. Так. Открываем этот контейнер. Потому что он синенький. А это значит, что здесь точно может быть что-то полезное. Опа, оружие какое-то. <смех> Ножовка, вообще отлично И мука Так, какой-то контейнер Фильтры, их всегда не хватает вот хочу пригодятся Не, ну дело отличное Фильтры все-таки Так, жрем еще грибы Жри давай, Эйден Хотя, смотрите, он не жрет, а Просто их вдыхает Прикольно так, что у нас здесь? Нужен ключ доступа в ЭГМ. К счастью, у нас, конечно же, имеется. Так. Опять всякие консервные банки. Как Горил Сидорович, ты бы еще консервных банок насобирал. Что у нас здесь? Непонятно, что здесь. Ну ладно. А вот это я беру. О, время долго. Блин, звучит прикольно. Мне нравится такое название для оружия. Да и в принципе оружие нравится, потому что оно желтого качества. Блять. Давай, давай, открывай. Открывай. Молодец. Короче, много чего будет здесь на продажу. Вот бы только встречались какие-нибудь здесь батарейки и прочее, прочее, прочее. Ой-ой. Тут придется забраться, да? Ну вот, забрались Армейская аптечка И отчет ВГМ Квартирмейстера Пайка Так, еще одна записочка Мне даже интересно, что там в принципе Так Забираем Лутенский И, оу oh, май Похоже, я наткнулся на сокровище Бутылка коньяка Аризон Глория и сигары, хм, кубинские, судя по надписи. Кажется, все ценное я взял. Пора валить отсюда. Не, ну кубинские сигары – это вообще кайфарик. <звы> давай, давай, давай, давай, толкай, толкай, толкай, толкай, толкай. Отлично, упятываем. Все. Отлично, готово. Кстати, так что у нас по оружию, а? Ну, мы, кстати, скоро вкачаем бой. М -м -м. Не, ну оружие сейчас важнее. Так, я пока что все уберу отсюда. Так, нам надо добить эту трубу и... Так, здесь 38. О, антикварный молот. Ну, кстати, довольно классно будет эту штуку использовать. А что можно поставить по итогу? Можно поставить укрепление, либо ужесточение. Дайте ужесточение. И поставим здесь искорку. А здесь поставим отраву. Во! Вот отлично! Отлично! Все, мне так нравится, кстати. А что еще можно сделать? Украшение. Либо набор ингибиторов, либо главарь банды безделушка, которая чуть-чуть украшает оружие. Не, ну выглядит, мне кажется, сейчас обсосно. Хотя, ладно. Прикольно все-таки, она типа поддается физике. Ладно, оружие у нас есть получше, чем труба, хотя трубу бы я все равно добил. Ну все, поднимаемся наверх. Интересно, эти челики еще там? Вдруг они чего-то там ждут, я не знаю. Ну, посмотрим, короче. Надеюсь, никакой подставы не будет. Я прямо молюсь. Так, эти ушли. Понятно. Открываем. Ого, ты выбрался. Ты нашел тайник. Да. Спасибо за отмычки. Но почему вы все еще здесь? У -у -у. Это он? Да. У -у -у. Он был так любезен, что доставил нам товар и избавил от хлопот. Хорошо. Итак, откуда ты об этом узнал? От одной пташки. А тебе что? У этой пташки не была сломана ножка. Откуда ты знаешь? Это я ее сломал. И зачем? Хоберт хотел оставить всю добычу себе. Аллов, хочу сказать, что ничего не нашел. Попросил нас помочь. Но мы решили, что рукожопый Хуби не нужен. И ты нам тоже больше не нужен. Отдай ее нам. Трой на одного. Хороший расклад. Пересчитай. У -у -у. Будет тяжело. Не, я не буду с вами делить добычу. Давай драться. Уже посчитал. Итого пять трупов. Убить, забрать товар. Блять, вам пизда, ребят. Вам всем пизда. Блять. Так, что у меня там было? У меня была граната. Эта граната вообще не бьет нормально. Так, чуть-чуть буквально осталось сейчас трубу всю потратим. сколько там 15 прочности у осужда осужда Я конечно не на твиче но все равно такие слова нам здесь не нужны Хотя это бандиты хули хули еще блин Я даже не знаю что еще сказать короче осуждаю в общем вы бандиты, что с вас взять? На, получать лучше поебалу. Не, боевой паркур это, конечно, очень классная тема, но мне выносливости все равно не хватает. Ох, блядь. Погодите, лекарства есть, да ребят вы конечно вы конечно очень синхронно ударили давай давай давай давай давай давай О, оружие сломалось понятно Ничего я не буду угадывать Молодец. Так, ребятки Я смотрю у вас всех хлоу хп Так что Вы бы реально уплётывались Так, минус один Минус два Блять за пиздец ребят От меня не уйди, Все, минус 3 минус 4 все все готовы правда то чел по-моему сбежал вообще все забираем с этих гадов Лутенские и упятываем все забрали надеюсь что все Бля, оказывается копье было, а я даже не в курсах. Жесть, ой, чё лекарство. Да, я забираю копье и упетую. Оно мне еще понадобится, наверное. Ай чё? А, опять автомат по продаже жетонов, да? Мне кажется, у меня уже жетонов слишком много. Так, где, где, где, где тут события? Раз по пути, то... Сейчас все сделаем. Да Я... там так, зомби, давайте, давайте. Пиздите этих бандитов. Бля, мясо прям люто здесь И крови тут литры Готов? Готов, отлично Бля, если бы мне еще Зомби тут не мешали Особенно при Открытии сундука, было бы очень и Очень хорошо Все Все сдохли сдохли отлично ну кстати все можно еще залутать этих всех мертвяков трупов мертвых говноедов и и и и даже не знаю как еще их обозвать можно все все забрали Вроде как все забрали, отлично. Пошли тогда отсюда. Кстати, а что по по, по... по бою. У нас есть двойное убийство ножом. У нас есть точный прицел. И у нас есть мельница. И есть даже удар об землю. Хм, и даже удар в прыжке. О, мне нравится удар в прыжке. отлично так забираем металлолом всякий и идем дальше буквально 50 метров то есть это что дом этого рукожопого еблона? А? ну да получается это так погодите погодите погодите погодите, быстрее спать быстрее где там эта лестница С выходом на его хату, а? А черт его знает, короче А по-моему, можно и так Забраться, да? А, ну, кстати Почти забрались, да? Ну все, великолепно Бля, тя... Я твою мать, Эйден. Что ты не мог залезть нормально, а? Начал использовать свое паркурное умение Вообще так, все, мы здесь, мы здесь Лута-то никакого нету, да? Конечно, нету Как нога? Эх, не лучше Но она заживет Когда-нибудь а, Прекрасно Что-то не так? Я тут встретил бандитов, о которых ты говорил Они рассказали, что ты хотел кинуть ловкача Эх, Ладно шейла в мешке не лтаишь Но слушай Я хотел так сделать всего один раз Лавкач никогда не узнал бы Зачем красть у человека, который дает тебе работу? Слушай, я едва свожу концы с концами. Я решил, что хоть разок сделаю вид, что он навел меня на ложный след, и заберу все себе. Может, на этот раз я немного поторопился. А бандиты? Я решил, что с засадой все будет выглядеть правдоподобнее. Не ожидал, что они набросятся на меня. Это значит, что я дурак, да? Похоже на то. Как можно верить в шейки воров? Плохо выходит, когда жадничаешь. Я не жадничал. Я просто... Просто отчаялся. Теперь нога сломана, и я не знаю, когда опять смогу работать. А Что вообще с ними случилось? Пиздаем. Они попытались меня убить, но не смогли. О, а, а, а добыча, ты до нее добрался? Я все забрал. Умоляю тебя. Ничего не говорила в Качу. Если ты это сделаешь, ты меня погубишь. Прошу, отнеси ему все, что нужно. Передай ему, что я вернусь в дело, как только заживет нога. А где ты нашел хоть Зачем бандитов? Ты а я связался с этими прохвостами. Сначала они показались мне вполне вменяемыми, согласились помочь за небольшую долю. А затем они пришли с этим психом Клаусом. Проклятие! Какой же я дурак! Я я сам напросился. Не говорила, вкачу, пожалуйста. Я подумаю. Я над этим подумаю. Послушай, друг, без работы я умру с голоду. Я ни за что не поступлю, так еще раз клянусь. Не смеши меня. Думаешь, после всего этого я тебе поверю? Поверь мне, я. Я усвоил этот урок. Я никогда больше так не поступлю. Посмотрим. Я ему не верю, честно. <свы> Он еще тот рукожоп на самом деле. Опа. Хуии. Поэтому. Блин, чел. Ну, как бы ты пытался всех наебать, а в итоге, ну, в итоге пизда, чел. Еще я потратил время на бандитов, как всегда, и на зомбаре этих. В общем, мы за тебя одни проблемы, так что я за тебя поручаться больше не буду. Да даже и не хотел. Приятно видеть, как все Наконец-то сможем вырастить что-то еще, кроме кактусов. Кроме кактусов. А у вас что, реально тут уже пустыня появляется какая-то или что? Так, Лавкач, здорово. Эй, что у тебя? Подарки для тебя. Подарки от Эльдорадо. Хорошо, не скажу, что я на седьмом небе от счастья, но я смогу их выгодно продать. Как насчет этого? Бутылка коньяка и коробка сигар? Это уже кое-что. Я так и знал, что на военной базе найдется что-нибудь ценное. Ну что, Урбан, есть у меня нюх на хорошие вещи? Еще какой. Кстати, а что там с Хубертом? Он пытался меня кинуть? Да, он тебя пытался кинуть. Я не буду заступаться за него, поэтому... Блять, да ну его нахуй, заебал. Мне и так пришлось за ним еще во время сюжетки бегать, заебал. Все. Хуби хотел тебя кинуть. Что ты сказал? Я за правду. Хотел сказать, что ты навел его на ложный след и забрать добычу себе. Нанял бандитов для вида, но они кинули его и сломали ему ногу. Да ты что? А ты жестокий малый. Мне это нравится. Спасибо. Что? А рукожопый Хуби, знаешь, как говорят, на бога надейся, но ногу сломай на всякий так Что? Это все работает на тебя? Ну, два решения лучше, чем одно. Ты хотел меня убить? Кто говорит об убийстве? Я только велел Клаусу забрать добычу, но иногда он может и перестараться. Ты козел. Да ладно, не пыли. Глянь на Клауса. Он не злится за то, что ты убил его друзей. Естественный отбор. Ты просто оказался лучше них. Чел, замолкни, я В тебя уебу. ты мне помог. Я не знал, как добраться до Хуби, но появился ты. Я дождался твоего ухода и наведался к нему. Что ты с ним сделал? У него ужасно болела сломанная нога, потому я сломал вторую. Для симметрии. Блять, вот что бывает с теми, кто Ой. пытается кинуть ловкача. Наверное, но это не слишком. Ну... Прыгать по крышам, как газель, он не сможет, но стать профессиональным армрестлером вполне. Но он настоял на том, чтобы я передал добычу тебе. И что, единожды солгавший? Дуралекс, седлекс. Мы живем в жестокое время, и законы должны быть такими же. Он уже получил свое и сказал, что больше не будет. Конечно. Представляешь, сколько народу кинул рукожопой? Людей, которые просто пытаются выжить. Которым нужно кормить свои семьи. Он уже очень давно напрашивался. Он получил по заслугам. Больше он не будет никого кидать. Помни об этом. Правило есть правила. Когда весь мир рушится, они особенно нужны. Без них мы ничем не лучше стаи крыс. И ты называешь это правилами твоими правилами тебе это с рук не сойдет карл обо всем узнает карл меня он не тронет я слишком много про него знаю я обо всех слишком много знаю даже лукас уважал меня как думаешь кто его убил барни софи барни и софи просто дети играющие в песочнице слишком большой для них с другой стороны, они те еще отморозки. Никто не знает, что могло прийти им в голову. Но одно я знаю точно. Любопытство сгубило кошку. Спасибо за заботу, но она мне не нужна. Гордый, мне это нравится. Я сразу заметил твой потенциал. Но я должен был выяснить, что ты из себя представляешь. Ну и как? Я справился, а? Ну скажи давай, скажи свои итоги, свои умозаключения. Поделись с не, ими с нами. И как я справился? Ты точно не промах. Лучше мне не поворачиваться к тебе спиной, это а мало ли, но тебе еще есть чему поучиться. Ты слишком много думаешь это не мир для святого. Для мученика, возможно, если тебя убьют. Зато у меня будет чистая совесть. Чистая совесть, он добав. Здесь ни у кого ее нет, и у тебя тоже, раз ты еще жив, верно? Что ты задумал, пилигрим? От чего ты бежишь? Короче, засунь эти проверки себе в задницу. Ты меня уже заебал своими, блять, метафорами, прочей хуйней, этой философией. Короче, иди ты нахуй. В следующий раз. Найди себе другого простофилю. Гордый, это хорошо. Еще встретимся, Иден. Блять, я даже не понял вот от него какой ответ. Да, Люди Софи выражают. и Барни, живы, они выражают. по сути убийцы или нет? Вот объясните мне это поже. Мы, конечно, нашли у них улику дома, но блять мало ли. А вот мало ли это не так. Ого, ебать, у нас уже кастеты тут доступны. Пиздец. Вот реально, а вдруг это не так? Вдруг они и правда не убийцы. Ну, короче, хуй его знает. Все-таки меня вот это оружие все напрягает. Да, я лучше буду играться с этим... Золотым, а синяя даже продам, да? А почему бы и нет, а? Вот я даже еще все ценные вещи продам. Великолепно, великолепно. Пришло время Софи стать женщиной под стать ее матери. Так, а что да, у нашего мастера надеюсь, есть? Да ты че, я долбоеб, мужик? за груза Почему? Точнее, что за фигня с грузами? Почему они как будто типа продублировались лишний раз? Я даже не знаю, как это описать. 6 короче, удивительно. Вот так выглядит счастливый человек. А? Да, реально, я еще тот счастливчик. Так, крепкая обувь, это конечно классно, но, но, но, но, но, но. но что у меня вообще по снаряге-то? Давайте это лучше разберем все. вот что мы можем? сделать. Так, а, можно сравнить, короче. А, кепка медика. У нас брони будет меньше, но при этом будем получать больше очков опыта за паркур. И больше будем наносить урона паркурными атаками. Ху -ху -ху. Хотя я бы все продал, на самом деле. То что можно, я бы продал. Вот, честное слово о сопротивлении урона ночью. Ха! <свист> <свист> Или давайте переоденемся, раз уж так. Вот попробуем так напялить вот это напялим. Что у нас здесь? А, урон паркурной атаки. Да нет, атака так сойдет. Вот а тут еще что-то есть. Это все-таки получше будет. Блин, кепка, конечно, угарно выглядит. Очень даже угарно. Слишком угарно, я бы сказал. Ладно, будем, короче, надевать полностью сет медика. Ну, плюс-минус хотя бы. О, нормально. Считаю, что заебись вообще. Погодите, погодите, что здесь? Так, урон. По паркурным атакам этих выше. или Даже скорость установления здоровья у -ху -ху. Ну, я даже не знаю. Не, ну, хуй его знает, честно я говоря. Я лучше, короче, продам Этер просто лишнее снаряжение, это тогда 0. уж. Вот это, вот это, давайте я даже вот это продам. Почему бы и нет. Вот все это дело мы продаем. Хоть и за гроши, но остаемся счастливыми, потому что у нас не будет лишнего хлама. Так, знаете, что я хочу сделать? Я хочу по приколу, по приколу посмотреть, оправдали а сломали хьюби вторую ногу? Погодите, погодите, у меня что перчатки до сих пор, те еще надеты? А, все, а, все, все, все нормально. Могу перчатки медбрата надеть. Вообще, съебись будет. То, не смеши меня. Так, Тебе я, не покажу, насколько не помню, нам не... надо буквально по Италии идти. И там мы увидим как раз дом Хьюби. Так, погоди, что за фигня на карте так пульсирует? Мне даже непонятно, что за дела. Что за дичь а блядь -ху -ху. ой блядь с этим великаном будет сложно пиздец Причем он какой-то вообще весь огненный. Жесть. Ой, блять, ой, блядь, ой, блядь. Не, знаете что? Ну и вон нахер. Я... <сёк> Я пока слабак для таких уж монстров. А где дом Хьюби? Я уже забыл. По-моему, вот он, да. Это точно он. Кстати, я постоянно забываю, что в этой игре мне снова доступен спринт. Благодаря навыку, конечно же. Потому что очень странно, что типа... В принципе, спринт это навык отдельный, а не базовая способность игрока. Которая обычно есть в любом там шутере и прочее, прочее, прочее. Так, все, залезаем еще раз. Ну что, Хьюбитт, ты на месте, а? О, реально ты на месте, пиздец. И с тобой можно поговорить. Что ты здесь делаешь? Хотел тебя проведать. Я не знал, что за мной следили. Этот садист сломал мне вторую ногу. И ржал, пока это делал. Скоро Лавкачу все аукнется. Он наебал слишком многих. Это тоже оглядывайся. Ладно. Я могу помочь? У тебя нет туалетной бумаги? Нет. Тогда нет. У меня тут жратвы на месяц. Я справлюсь. Ладно. Ну, ладно, если говоришь, что справишься, то окей. Кстати, смотрите, как он. Своими, типа, подручными средствами забинтовал вторую ногу. Чисто какую-то изоленту взял. При этом явно отличаюсь от той, что на другой ноге. Ух. Ну, в общем, как-то так. Что ж, ребята, будем на этом моменте заканчивать. Спасибо вам за то, что вы посмотрели это видео до конца. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, не забудьте про подписку, колокольчик, оставить также комментарий стоило бы, да. А я с вами прощаюсь, с вами был Леонид. Всем удачи, всем пока.